Хотелось бы начать свой отзыв на телефон ITAL5616 с обзора комплектации его. Смотрите, какая упаковка была. Это вот наклейка, которая была на телефоне своём. Тут. Вот эта вот наклеечка. Поддерживает Ява. Вот что меня, в общем-то, сподвигло купить этот телефон. Поддержка Ява. Мне очень интересно, как современные телефоны поддерживают Ява. И вот, видите, надпись Real Java. Я читал на Википедии, что это такая операционная система, можно сказать, специальная. Хотя, по сути, там система McCord стоит, как я понял, но... Видите, тут на коробке написаны характеристики телефона, в общем. Достаточно мощный аккумулятор для кнопочного телефона на нем. Вот, еще интересно по поводу... Поддержки зарядки других телефонов с помощью данного телефона в комплекте у него кабеля нет. Так, вот тут информация, куда звонить можно. Ну, видите, тут иностранные номера стоят. Тут не российские номера. Тут поддержки в России, по сути, нет на телефоне, я как понял. Также я пробовал на почту писать этого телефона. Это 5616 ну, на официальном сайте, который указан почта поддержки она не работает, к сожалению, почта. То есть, сразу приходит ответ, что адресат недоступен или что-то подобное. Вот, кстати, сертификация наклеена. Точнее, не сертификация, а на... ну, информация о самой модель... самом конкретном устройстве. Это да, e-mail и так далее. Ну, то есть, вот эти наклейки можно наклеить куда-нибудь. Информация об e-mail. Насчет сертификата к телефону, тут я бы хотел заострить внимание на том, что написано наличие USB кабеля, которого в комплекте по сути нет. В комплекте есть только зарядное устройство с неотделяемым шнуром, то есть оно впаяно сразу. А в основном, в общем-то, все соответствует действительности. По поводу гарантии, хотелось бы сказать, что там очень интересное обязательство у телефона. То есть по смартфонам там 100 дней на возврат дается, а по кнопочным телефонам там целый год дается, что возможно при обнаружении дефектов возврат произвести, не ремонт, а именно возврат, если обнаружится брак. сертификации срок действия до февраля 21 года с февраля 18 года срок российской сертификации это сертификация на аккумулятор bl25 bi зарядное устройство AML 06 по поводу зарядного устройства я бы хотел сказать что оно довольно таки слабое то есть оно совершенно не подходит для такого емкого аккумулятора вот тут есть руководство пользователя руководство пользователя сказать что переведено хорошо не могу то есть оно как-то переведено достаточно сумбурно если его внимательно почитать Какие-то обороты тут присутствуют, достаточно странные. Тут вот указаны официальный сайт и представительство Facebook. Фокус не наводится, извините. Это itelmobile.com и facebook.com itellmobile. Да, вот о том, что я говорил. Вот тут написано, что... Для смартфонов 100 дней и возможность возврата. И замена устройства для кнопочных телефонов 12 месяцев. Это у нас по поводу гарантийных обязательств вкладка. И тут указана в общем, информация о том, как именно сдавать телефон в ремонт. Перед передачей продукта ITEL на гарантийное обслуживание написано, что делать нужно. Выполнить резервное копирование и так далее. Замена устройства. Тут тоже указано, как производится замена устройства. Так, Тут написано, что замена товара или, компли... или его комплектующих не ведет к установлению новых гарантийных сроков. То есть срок просто продлевается на период выполнения гарантийного обслуживания. Если вам сразу заменят телефон, то просто от этого гарантия не увеличится в результате. В общем-то, по поводу комплектации это все. Через некоторое время запишу сам телефон.